Станислав Остапович, добрый день, скажите, пожалуйста, вот вы обращались в нашу компанию, в двух словах, что у вас была за ситуация, то есть с чем вы, с какой проблемой к нам пришли? Здрасте, меня въехал автомобиль во время парковки в переднюю часть автомобиля, две тысячи 2001 года. Проблемы возникли, я так понимаю, со страховой выплатой, да, то есть там вообще не заплатили, мало заплатили? Ну, у меня Росгострах был, я подал к ним данные, и они вообще отказались мне платить, то есть начали юрить как-то, угу. ну, затягивать дело. Понял. А, потом вы с этой проблемой пришли в нашу компанию, а, в итоге а, довольны остались работы нашей, то есть компенсация, которую получили Ну по итогу да я доволен а, правда с ними с страхом пришлось долго поработать а так в принципе все отлично я Понял. если у вас будут какие-то ситуации связанные с дорожными происшествиями страховыми компаниями а... к нам будете еще обращаться либо советовать своим знакомым друзьям нас ну, по сути от меня уже человека 4 к вам точно приходила и вот заехал когда асфальт раздробленный был разбил колесо и уже второе дело у вас есть мое только начали в принципе ну, понял понял ладно в общем удачи вам на дорогах спасибо большое за отзыв за короткое интервью спасибо спасибо вам